привет ребята добро пожаловать на канал как вы знаете я недавно переехал на новую квартиру а если быть точнее уже на свою квартиру если вы этого не знали то я уже об этом давно рассказывал в инстаграме поэтому будет неплохо если вы туда подпишитесь в этом видеоролике я вам покажу свое новое рабочее место покажу как я его обустроил что у меня там имеется и также вам покажу комнату отдыха поэтому поставьте лайк авансом подпишитесь на канал и если вы еще не подписаны будет много интересной информации первым делом когда заходит комнату, сразу в глаза бросается вот такой вот диван. У дивана имеется USB зарядка, можно спокойно подключить сюда свой телефон. Лежишь на диванчике, телефон заряжается, все круто, кайфуешь. Диван можно раскладывать, если приехали родные, можно их спокойненько сюда положить, чтобы они тоже отдыхали Здесь находится коврик Binance, ссылка на Binance в описании Далее на диваном располагаются три квартиры Здесь у нас ключ МакДак, там тоже ключ МакДак, тут у нас биткоины, доллары, в общем все что надо По центру находится картина, которая символизирует счастье, красивые деревья, закат, мальчик и так скажем, просто какие-то красивые пейзажи, воздушные смеи, в общем, мне эта картина нравится. Картины очень дешевые, мне просто нравится именно такое вот качество, если кто-то любит рисованные, мне нравится именно вот такое вот качество. Может 15 баксов картина обошлась. Повесил три картины, смотрится это примерно вот так. Тут у меня идет два провода, один провод идет на кондиционер, вот идет вот такой вот короб, там я, кстати, еще... Чуть-чуть буквально не доделал и под коробом установил вот такую вот подсветку. Ее можно менять, ставить любыми цветами. В общем, какие цвета там уже нравятся. Здесь у меня висят шторы. Шторы не пропускают цветы. То есть, когда я снимаю видеоролики, то прям максимально круто то, что днем даже можно все записывать. Далее у меня в комнате находятся весы. Правильно, я худею. Полностью мой путь по похудению вы можете посмотреть где правильно в инстаграме. С этой стороны у нас находится шкаф, я его очень долго собирал, шкаф так себе, грубо говоря, такой себе качеством, просто чтобы повесить какие-то шмотки, просто чтобы был. Тут стоит комод, тоже ничего удивительного, самый обычный комод, здесь шапка от Binance, кнопка от YouTube на 100 тысяч подписчиков, кстати, большое спасибо, что подписываетесь, поставьте еще лайк. Лежит просто телефон и теперь давайте к рабочему месту. Новый себе стул купил. Стул, не могу сказать, что удобный, прям крутой, но прошлый стул был лучше, но в целом этот тоже я бы сказал, что такой неплохой. Далее, вот стол, стол это реально крутая штука, которая мне прям нравится. Стол, смотрите, он находится вот на таких вот интересных лапках. Я думал, то, что все будет шататься, и там у него есть такое, я бы сказал, под розетки какая-то полочка. В эту полочку я положил все удлинители, туда идут все шнуры, все какие-то подключения. Это у нас компьютер, который я заработал с одной сделки на трейдинге. Я, кстати, записывал об этом отдельный видеоролик, возможно, где-то там по подсказке вы сможете это посмотреть. И полные характеристики тоже в том видео можете глянуть. Здесь у меня сразу подключаются наушники есть. Там надо как-то с пацанами в Дискорде пообщаться. Установил себе кронштейн, чтобы тоже можно было удобно общаться. И теперь кронштейн вот так вот себе спокойно двигается. В этом столе, что круто, когда ты садишься, ты можешь взять тут поставить телефон на зарядку с этой стороны ты можешь взять и зарядить какие-то другие устройства и здесь лежит блокнот как вы видите у пыли да вот так вот когда ты работаешь особо на это не обращаешь внимание какие-то важные заметки что-то там записываешь по центру у меня стоит кстати яндекс станция очень крутая штука потому что она работает от мониторов я точнее от компа я могу спокойно там смотреть фильмы спокойно что-то там заниматься но в это же время я могу сказать, привет, Алиса, и там, как у тебя дела? И она мне ответит. Вот это вот, кстати, прикольно. О, видите, Можина даже что-то думает. Смотрится. Короче, я думаю, вы поняли. Самая обычная клавиатура, для меня было важно, чтобы она была не шумной. Я потом все характеристики обязательно оставлю вам в описании, чтобы вы могли спокойно посмотреть. И тут самая обычная мышка, хотя мышка необычная. Мне мышка очень нравится, эта мышка от Logitech, она очень тихая, ее вообще не слышно. И на микрофоне, когда ты там кликаешь, ну прям вообще никаких посторонних звуков. Далее, так как я снимаю все-таки видеоролики, а качество должно быть более-менее, стоит у меня здесь лампа и здесь вот лампа. Две лампы, управляется это все с пульта, я могу взять вот так вот пультик, нажать, опа, и две лампы загорелись. Захотел вот это вот потушить, опа, поняли, потушил с одного, вот это прям вообще имба, мне так нравится. Сверху висит картина, которую мне, кстати, подарил подписчик, тоже очень крутая картина, повесил ее вот так вот э, над мониторами, я думаю, вы видите, как это все сейчас выглядит, и спокойно можно вот тушить свет, блин, просто круто, но мало того, что эти лампы вот так умеют, они могут, я не знаю, это можно взять, например, синим бахнуть, ну блин, пушка, вообще, короче, от этого кайфую, ладно, давайте оставим ее на свет, пускай будет, и это тоже сделаем белым. Дальше, у меня стоят и три монитора, три монитора я вам тоже оставлю. В описании их названия Это не 4К, это там не что-то прям сверх крутое Это самые какие-то Обычные мониторы, просто мне понравились По размеру, но ну, смотрите, у меня За мониторами есть вот такой вот Кронштейн, на этом кронштейне И держатся все эти мониторы Как бы вам это показать Вот кронштейн и на нем Сразу идет первый, там второй и третий Монитор, кронштейн очень крутая штука Стоит примерно 160 долларов Но э, блин, мне вообще прям По кайфу Кайфую от этой штуки. Так, что вам еще тут не рассказал? Яндекс-станция управляется. А, ну самый обычный коврик. Про этот коврик вообще ничего не скажу. Но, как по мне, я сделал прям максимально удобное рабочее место. Хотел, конечно, может вмонтировать как-то эти мониторы к стенке. Но уже этого делать не стал. Потому что я иногда хочу мониторы как-то подвинуть, передвинуть. И благодаря кронштейну я могу этот монитор вообще хоть перевернуть. Либо там задрать куда-то выше, куда мне там надо. Короче, штука крутая. Вот примерно вот так выглядит теперь мое рабочее место. Мне прям вообще по кайфу. А, давайте вам штуку покажу. Смотрите, идешь. Тут есть еще пульт. Нажимаешь на пульт. Опа, подсветка сзади бахнулась. И теперь можно взять, допустим, вот эту вот лампочку сделать синей. Можно еще вот там вот подсветку включить. И когда ты вырубаешь свет, опа, смотрите, ну просто пушка. Можно еще вот эту вот, я не знаю, красным бахнуть. И давайте вот это вот синим. Опа! Да ты шо, да ты шо, мне вообще, короче, по кайфу, и ты сидишь такой, и вот снизу там светится, и это, ну, я такой люблю вот эти всякие, знаете, светяшки, короче, я вот фанат вот этой вот всей ерунды. Теперь давайте все-таки свет уже включим, свет, кстати, тоже можно с пульта управлять, тоже штука такая удобная. Так, это можно тоже переключить, эр, отличный режим, и вырубить вот так вот. В общем, я думаю, по рабочему месту понятно. Теперь давайте относительно трейдинга. Что у нас? У нас по центру имеется трейдинг вью. На этом мониторе у меня в основном стаканы, то есть два стакана и график. Тут я слежу уже за определенной монетой, в которой буду заходить. Здесь отбираю монеты, некоторые монеты отбираю вот сразу, как вы видите, ставлю на них флажки, это те монеты, прямо за которыми я сижу. Ну а здесь у меня уже открыт ВЛЦ, либо биржа, либо ватага, это так скажем счет, чтобы если что, вот закрыть здесь вся позиция, это если что-то пошло не по плану. Вот так вот выглядит теперь мое рабочее место, отбор монет, торговля монет и на всякий случай закрыть, если что-то пошло не по плану. Я думаю по... Рабочему месту тут уже больше объяснять нечего. Вот так вот это все выглядит. Блин, ну как же красиво. Не знаю, как вам. Можете написать потом об этом в комментариях. Теперь хочу вам показать еще одну комнату. Это комнату отдыха. Переходим. Тут, конечно, чуть не убрали. Пуфик. Пуфик, кстати, прикольный. В том плане, что ты такой подходишь. И можно... Блин, короче. Это можно пуфик разобрать. И 5 стульев получится. Вот такая штука. Диван самый обычный. Это... Это я, это мое, это все мое, <смех> поставил сюда вот проектор, правда, еще так криво все сделал, тоже шторы, которые свет не пропускают, и тут проектор. Теперь, когда мы, допустим, вырубим тут свет, опа, берем, допустим, пультик и выбираем, что хотим, допустим, хотим YouTube, нажали YouTube, все, можно зырить YouTube, проектор у нас все транслирует. И теперь там можно спокойно выбрать Макс Бакса и смотреть его видеоролики. Не знаю, ребята, что вам еще больше сказать. Вот так вот выглядит рабочая комната и комната отдыха. Давайте вас подниму, а то что-то вы лежите. Решили отдохнуть, что ли? Лайк не забудьте поставить обязательно. Бэмс oh, поставили. Все, спасибо по-братски. Э, картины. Да, короче, все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи, всем профита. Мечтайте, и рано или поздно ваши мечты будут исполняться в реальность. Всем профита, всем добра и всем пока.